Добрый день, уважаемые друзья. Ваш съезд проходит ответственный для страны период времени, когда нам нужно решать текущие задачи. Нельзя останавливаться ни на секунду. И вместе с тем, да уже старт при предвыборной кампании началась борьба за депутатские мандаты в парламент России. Выборы — это всегда сложный, рубежный период для любой партии. В том числе, конечно, и для «Единой России». Не буду скрывать, четыре года назад я голосовал за вашу партию. Я знаю трудности. Я тоже считаю, что сделал правильно. Я знаю все трудности становления партии. Они связаны с вопросами идеологии. Непростая задача. Очень легко в регионах, в центре пользуясь административным ресурсом, так называемым, создавать политические структуры. Гораздо сложнее определить идеологическую основу движения либо политической партии. И мне, конечно, знакомы те сложности, которые вы преодолеваете в ходе этого становления. Я знаком, конечно, и с административными сложностями, и с кадровыми, и в центре, и особенно в регионах. Здесь нет секрета, и Говорю в этой трибуны открыто, потому что люди-то об этом знают, знают ваши избиратели об этом. Но я действительно ни разу не пожалел о том, что проголосовал за вашу партию, потому что э, вам удалось создать в Государственной Думе группу центристских фракций, фракции центристских партий, которые заняли без всякого преувеличения государственную позицию по важнейшим направлениям развития нашего государства. За прошедшее время ваша партия сумела, сумела доказать, что она создавалась не ради сиюминутных результатов, а для долгосрочной и результативной работы. Именно Единая Россия стала той силой, которая создала в Государственной Думе мощный блок центристских фракций. Именно вы наиболее последовательно боролись за принятие важнейших для страны законов. И не всегда было... Легко объяснить людям, почему нужно принимать то или иное решение. Очень много у нас стереотипов еще, рудиментов старого, в сознании, в практике, в нашей сегодняшней жизни. Вы не боялись этого делать, не боялись делать это ваши депутаты. это очень хороший пример для других. Именно вы наиболее последовательно боролись за принятие важнейших для страны законов. И как результат, мы копили тот политический потенциал, который должна иметь партия, претендующая на роль ведущей политической силы. Надеюсь, вы сумеете использовать этот свой уникальный ресурс и в ходе думских выборов. В этом году уже в четвертый раз будут проходить выборы в условиях новой избирательной системы России. Система, система демократической и действующей в нашей стране уже 10 лет. За эти годы свобода выбора и политическая состязательность, демократия и открытость стали нормой нашей политической жизни, и они обеспечили избрание в России работоспособного профессионального парламента, парламента, который формируется в значительной степени на партийной основе. Очевидно, что сам демократический избирательный процесс во многом стимулирует формирование партийной структуры общества. И... Предстоящие в декабре выборы должны способствовать решению новых задач, прежде всего восстановлению в России не такой политической системы, в основе которой зрелое гражданское общество, общество и ответственное власть. Должен сказать, что за последнее время в партийном строительстве были сделаны действительно заметные шаги. В стране появились партии, способные не только влиять на формирование и принятие государственных решений. Сами принимать эти ответственные государственные решения. Не юрить перед обстоятельствами, а брать на себя ответственность. Но и могут уже контролировать деятельность исполнительной ветви власти. Это важное дело. Это уже принципиально новый факт и для политической системы в целом, и для партийной жизни страны. И среди таких влиятельных партий, безусловно, лидирует Единая Россия. Еще раз повторю, в последние годы Государственная Дума сейчас хочу сказать о парламенте в целом, превратилась в действительно эффективный профессионально работающий законодательный орган а общество и страна получили законы, отсутствие которых ранее многие годы не позволяла модернизировать и развивать наше государство. Не позволяло достичь необходимой стабилизации и на это стоит двигаться вперед. И, наконец, еще один важный факт. Ваша парламентская партия представлена сегодня не только на федеральном уровне, но и в законодательных собраниях субъектов федерации. Ваши представители уже среди избранных губернаторов мэров. Я имею в виду не только. Отцов-основателей и движения партии. я имею в виду новых ну, членов партии, которые уже избраны, по сути, при поддержке Единой России на эти высокие должности. По сути, Единая Россия становится действительно инструментом объединения общества. Благодаря совместным усилиям мы смогли достичь и общественно-политической, и экономической стабильности. Впервые за многие годы над нами не давили постоянные угрозы повторения экономических кризисов и катаклизм. Но жизнь идет вперед и ставит новые задачи. Я говорил о них в послании Федеральному собранию. Самые главные направления работы подробно обсуждались на встрече с ведущими общественно политическими силами страны. Дискутируются в обществе сегодня. Еще раз повторю об этом. Это удвоение ВВП от страны за 10 лет. Борьба с бедностью, быть. Их решение, это, конечно, в самом углубненном виде то, что нам предстоит решить. На самом деле задачи очень важны, гораздо больше. Их решение это общее дело. И к нему должны активно подключаться политические партии России. Особенно те, которые имеют реальный шанс одержать победу на выборах в Государственную Думу. Но просто... Содействовать решению этих задач мало, а жить только сегодняшним днем, конечно же, недостаточно. Политические партии должны идти на несколько шагов вперед. Они должны показывать ориентиры обществу, формулировать задачи. А для этого, прежде всего, нужно знать запросы общества, нужды граждан, предлагать государству и гражданам страны будущую стратегическую повестку дня развития России. И настойчиво отстаивать те решения, которые отвечают надеждам и чайным людей. Только в этом случае можно завоевать и голоса избирателей, и что самое главное, доверие избирателей. Партии, идущие на выборы, а тем более претендующие на большинство в Думе, должны помнить власть. Это в первую очередь служение людям. Только такой подход. Только такой подход сможет консолидировать и власть, и общество, граждане, мобилизовать весь наш народ, все наше государство на решение ключевых национальных задач. Уважаемые участники съезда. До дня выборов осталось не так уж и много времени. В декабре избиратели скажут свое слово. Дадут свою оценку. Я сегодня давал свою. В декабре избиратели скажут свое слово. Оно будет окончательно. Это будет оценка и каждому депутату, и всей партии. Я желаю вам успехов.